Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для близнецов на вторую половину июня 2021 года. Под колоды королева мечей. Ну что ж, часто эта карта называют карта снежная королева, то есть женщина элемента воздуха. Весы, Близнецы, водолеи. Карта, кстати, ваша, может быть, это женщина. Которая не очень любит показывать свои эмоции, она держит их все внутри в себя. Более люди более интеллектуальные или работающие в этой области, там, где надо работать мозгами. Это карта адвоката, иногда психолога, либо, может быть, человека, занимающийся какой-то специалистом в какой-то узкой специализации. Это также может быть. Например, дантист, женщина-донтист, женщина-хирург, что довольно редко но бывает. Либо, э может быть, даже что-то связанное с эстетикой, то есть эстетикой красотой, с красотой, какие-то уколы красоты для кого-то, что-то с лицом, может быть, или с телом заниматься. Мы посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема, тема двух последних недель июня для вас шестерка посохов. Эта карта выпадает почти всем знаком. Видимо, какой-то прям э, карта победы, карта достижений, карта признания вас за какие-то достижения. И предпоследняя неделя, карта Возрождения. Двойка Пентаклей. Паш Пентаклей. И шестерка мечей. Последняя неделя июня, и у вас туз Пентаклей. Ой, простите, король Пентаклей, восьмерка Пентаклей, семерка Пентаклей и Туз посохов. Ну что ж, эту карту я вам уже озвучила. Карта Победы. Вы знаете, это может быть в любой области. Для кого-то это может говорить о повышении, повышении по службе, по работе, новая должность для кого-то. Для кого-то это успех какой-то области, может быть, если вы в артистической среде или вы занимаетесь блогерством или еще чем-то, вот это вот достижение чего-то. Для кого-то это может быть достижение следующего уровня в ваших отношениях или в семье у вас вот признание вас как хорошей жены, хорошего мужа, может быть, в любой области это может быть. Но самое главное, как бы значение этой карты, это победа, это замечательно. Иногда, так как... В традиционной колоде нарисован обычно генерал на лошади. То есть, может быть, вы, например, руководитель либо отдела или группы какой-то, или у вас свой бизнес, и вы руководите им, и у вас есть люди, которые... То есть, люди за вами идут, вы ведете их вот к этой победе. Карта Возрождения, двойка Пентакли. Для кого-то что-то... Возрождение – это карта еще называется «картой второго шанса». Кому-то что-то, судьба может послать, дать еще один шанс, причем связано это с материальными какими-то достижениями. То есть в плане финансов, в плане денег у вас может быть что-то заново возродиться. То есть если у вас, особенно может быть какой-то период у вас, если свой бизнес, например, не было никаких доходов, вот судьба может вам послать второй шанс. То есть возродится ваш бизнес, возродится ваше дело. По работе может быть, тоже, может быть, были какие-то затишья по, там, где вы работаете, и опять начнет возрождаться все, начнёт период активности, может быть. Вообще карта вот этого вот возрождения, это когда мы просыпаемся, мы видим вот этот вот свет, свет обычно, ангел бывает, то есть звук ангела, зов ангела, который нам говорит, что, ну хватит уже, хватит вот в этой серости как бы быть. Давай просыпайся, давай меняй что-то в своей жизни, давай там что-то новое. И причем, кстати, по этой карте, так как это старший аркан, у нас еще и есть возможность что-то поменять, потому что часто хотеть просто поменять, бывает, этого недостаточно надо еще иметь возможность что-то изменить в своей жизни. Вот по этой карте у вас будет. Причем вот по двойке, двойка Пентакли – это что-то связанное, может быть, с финансами с вашими. Мне очень кажется все-таки, что это большее. Причем давайте вот еще эти две карты свяжем. По шестерке мечей – это, может, для кого-то, может быть, переезд или переход. Переход на новую работу и решится ваш вопрос, вот ваш второй шанс. Решится вопрос вашего финансового благополучия для кого-то. Для кого-то переезд в другую страну, в другой город, другой регион, что-то такое тоже может быть. И там вы как бы начнете, второй шанс ваш, начнете заново, вот там вы хотите добиться успеха. Помните про успех, шестерка посохов у нас это карта успеха, вот там вы хотите достичь успеха, вот там, причем все связано с материальными, с одни материальные карты. И тут же Паш, Паш Пентакли, это тоже какие-то деньги уже пошли, Дв... Паш Пентакли больше, чем двойка Пентакли, если до этого было прям вот, знаете, вот притык-притык, тут уже начали поступать какие-то доходы для вас, вам, может быть, с этого нового места. Давайте еще все-таки поговорим про шестерку мечей, очень важная карта. Это карта, когда мы на одном берегу оставляем все то, что уже отжило себя, то, что нам уже не нужно, и двигаемся к другому берегу, там, где мы достигнем чего-то, там, где мы будем счастливы. Как я уже говорила, для кого-то может быть переезд, именно уйти. Например, с одной работы тут уже нечего ловить, как говорится, тут уже нет ничего интересного, ни зарплата, ни интереса. Значит, пора уходить, и вот вы двигаетесь, переход происходит, вы двигаетесь на новую работу, там, где вам, может быть, будут платить больше денег, то есть вы решите свою проблему финансовую. Кого-то могут быть, кстати, кто-то может уйти из отношений, тут тоже уже все закончилось, нет ни эмоций, нет никаких чувств, пора как бы двигаться к своему. Или кто-то, может быть, даже один побудет и доволен, доволен и счастлив быть один. Либо, может быть, в новые отношения пора уходить. А кого то именно вот этот вот физический переезд, переезд в новую квартиру, в новый дом, новое жилье куда-то, причем где-то, может быть, и водоем какой-то, кто-то за моря, кто-то за реки, на у реки что-то себе или у моря, может быть, либо, вот как я говорила, в другую страну куда-то. А, ну, а тут у нас и король пентакли Карта очень необычная. Это колода Музы. Тут в основном все женщины. Вот она такая красивая, яркая. Мне очень нравится. И вот тут вот очень необычная карта Муз материального. То есть король Пентакли. Пентакли – это наши ресурсы, материальные ресурсы. Или вот душевные ресурсы. И король Пентакли у нас, и восьмерка Пентаклей. Все про деньги. И семерка Пентаклей. Но все тут про деньги, дорогие мои. Восьмерка Пентаклей это карта мастера своего дела, человека, который перфекционист, даже педант, он к нему направляет, к нему отправляют, рекомендуют. То есть он знает все про, сво про свою работу. Часто это карта мастера даже, вот именно человека, который что-то делает. Может быть, ремонт, например, ремонт компьютеров. Лучше вас никто не знает. Либо вы что-то производите сами, может быть. Часто я, когда эту карту вижу, мне представляется почему-то, может быть, Оптика даже, вот там, где надо мелочи каждый что-то вот в, этой, в любой области это может быть. Король Пентактлин может быть человек, который выплачивает вам зарплату. Либо это мужчина элемента земли, девы, тельцы, козероги, люди обычно с таким, знаете, аналитическим умом, вот они педанты, вот они перфекционисты по работе человек, который все обдумывает, такая земная стихия. Либо это банк, может быть, работник банка, может быть, вам нужны какие-то финансовые финансы на что-то, вы ждете, может быть, ипотеку, я не знаю, кредит какой-то, займ какой-то, что-то. Либо вот человек, который выплачивает вам деньги, начальник, бухгалтер, еще что-то. Вот. В этой области у вас. Для мужчин тоже как бы очень. Для женщин, может быть, ваш партнер тоже. И, может быть, ваш партнер как бы мастер своего дела в таком случае. Семерка Пентакли. Все-таки послание вам, поэтому Семерка пентаклей Все-таки вы правильно вкладываетесь, если вы вот меняете что-то в своей жизни, развиваете что-то в своей жизни. Вы правильно все делаете, потому что Семерка Пентакли – одна из самых правильных карт, касающихся работы и карьеры. А это когда мы сажаем, знаете, вот это семена вначале, поливаем, их взращиваем. То есть вклад много труда для того, чтобы вырастить сад, понимаете? Поэтому и вы свой сад, сад финансового благополучия взращиваете. Правильно все делаете? Причем вот это вот по этой карте человек делал. Получил, вот прибыль, получил какой то прибыль, получил какой-то урожай, и он останавливается, он задумывается, он думает, а что делать дальше, то есть продолжать в том же духе, или что-то можно добавить, развить, изменить что-то, что даст, может быть, даже лучшие результаты, хотя и сейчас уже неплохо, но можно вот, когда неплохо, оно можно и так, и застоим, как бы, но можно что-то новое как бы делать, можно идти в другой отдел, можно как бы, если у вас свой бизнес, какие-то новые услуги или товары предлагать. Ну и за завершающая карта ваша, туз посохов, не могла бы быть даже, не может быть лучше, для особенно для тех, кто занят работой, карьерой, потому что это именно карта работы, карьеры. Для кого-то именно новая работа, новая, новый карьерный рывок какой-то. Это карта, написана inspiration, то есть у меня воодушевление даже какого-то. Вы вкладываете много энергии, вы вкладываете всю, всю свою энергию вот именно в это вот. Активность какая-то, новые проекты могут быть какие-то. Если свой, свой бизнес, то вы всю свою энергию на него направляете постоянно. И вообще это еще и креативность какая-то. Может быть, в какой-то креативной области вы и работаете. Но карта, конечно, бывает, может быть и по отношениям, потому что карта страсти такой, знаете, сексуальности. Может быть, в вашей жизни кто-то и в этот же период войдет, и в плане вашей личной жизни. Давайте посмотрим, что добавит карта Ленорман к этому раскладу. Ух ты, карта совы, карта серпа и карта Луны. А, ну, все довольно просто, хотя карта говорит. Карта Луны в колоде Ленарман – это карта э, отношений, любви. Романтических отношений. Ну, у кого-то они явно закончатся. Либо вы их закончите, либо человек закончит их, потому что серп это когда мы отрезаем что-то. Ну, придет, придет вам послание какое-то в ночи. Может быть, от совы. Ну, в общем-то, в общем-то, или вы закончите сами, может быть, вы пошлете сообщение кому-то. Карта совы – это мудрое решение. То есть, если вы решили, например, кого от кого-то избавиться в отношениях, то есть отношения для вас не работают. Это правильное решение, это мудрое решение, сова. Если даже человек, как бы, от вас, то есть не расстраивайтесь особо, это все к лучшему. Все правильно. Ну, еще про любовь давайте посмотрим. Романтические ангелы. зависимость кто-то зависимость знаете какая эмоциональная зависимость скорее всего ну может быть даже для кого-то и финансовая зависимость от человека но у вас в ваших отношениях видимо какая-то эмоциональная зависимость то есть вы полностью вы без этого знаете как говорят ой я жить не могу без этого человека ну по психологии это неправильное как бы выражение потому что если есть такая зависимость мы все должны в любых отношениях соблюдать, сохранять свою индивидуальность и уверенность в себе. Она очень привлекательна. Знаете, когда вы полностью зависите от человека, человек может это почувствовать и пользоваться этим, манипулировать вами. Поэтому постарайтесь сохранить свою индивидуальность, свою независимость хоть какую-то. Оракул мудрости для близнецов. И ваша карта. Время поспать, то есть время отдыха для вас пришло. Не забывайте про себя, про свой внутренний мир. Давайте себе передышку, давайте делайте какую-то паузу, делайте что-то хорошее для себя, чтобы вот так вот время передохнуть. А Вы знаете, вообще иногда даже когда в отношениях или... Работа бывает такая вот активная-активная. Не потому что иногда полезно взять такую паузу, и мы на все смотрим как-то другими глазами потом. И на отношения на свои, и на людей, окружающих нас, и на свою работу, и сколько мы на этой работе время проводим, и стоит ли оно того. Вот это вот более свежим взглядом. Одиночество, карта выпала кому-то, причем, знаете, не расстраивайтесь, одиночество не в плане негативное, а наоборот, вам самим захочется быть, побыть наедине с собой, может быть, даже что-то такое, разобраться внутри себя, подумать, это карта еще мыслителя, так что, а бывает, что мы окружены большим количеством народа и все равно чувствуем себя одинокими, то есть нету, может быть, вот этой вот,